Всем привет! За окном морозная погода, но это не повод пропускать очередной выпуск «Универньюз». Наша команда приготовила самые яркие и интересные новости студенчества. А расскажу тебе о них я, Анна Глазунова. Итак, смотри сегодня. КФУ и научно-образовательный центр Японии прокладывают путь в будущее в современной медицине. Пить или не пить, экологи КФУ изучили качество воды разных районов Казани. Зубоврачевание является одним из старейших разделов медицины. 20 декабря Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ посетил Академик РАН Валерий Леонтьев с циклом лекций о стоматологии. Как это было, смотри в нашем следующем сюжете. В Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ во вторник 20 декабря состоялся цикл лекций Академика РАН Валерия Леонтьева. Тема его выступления стала «Стоматология в России».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 Диана Шилова, Аделия Шумилова, Леонард Влетьяров, Универ News. КФУ с научно-образовательными центрами Японии связывают многолетние взаимовыгодные отношения. Самым перспективным и стратегически важным партнером является исследовательский институт Рикен. Взаимодействие КФУ и Рикен представлено правительством Японии как пример успешного межгосударственного сотрудничества. Все подробности смотри в нашем следующем сюжете. Ряд совместных проектов Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и ведущего научно-исследовательского института Японии РИКЕН были презентованы президенту России Владимиру Путину во время его визита в страну восходящего солнца на минувшей неделе. Визит ознаменовался рядом межгосударственных соглашений в различных сферах деятельности. Проекты вошли в спецвыпуск правительственного информационного издания «We Томадочи», рассказывающего о сотрудничестве двух стран. Именно с КФУ в России сотрудничает один из лидеров мировой науки Институт физико-химических исследований РИКЕН, который проводит исследования во многих областях науки – физика, химия, биология, медицина, технические и компьютерные науки. Начало сотрудничества между Казанским университетом и РИКЕН положил визит профессора КФУ Таюрского в 2002 году. Логическим развитием отношений стало подписание в августе 2008 года соглашение о программе совместной аспирантуры. В октябре 2010 года было подписано соглашение о научном сотрудничестве между Институтом физики КФУ и Институтом передовых наук, входящим в состав РИКЕН, а также соглашение об организации в Институте физики КФУ совместной лаборатории. Связь между КФУ и РИКЕН становится все крепче, и об этом говорит тот факт, что ректор КФУ Ильшат Гафуров несколько раз посещал РИКЕН, а предыдущий президент РИКЕН Резина Юрий. Также был в КФУ и стал почетным доктором Казанского федерального университета. КФУ и Рикен совместно готовят специалистов высшей квалификации в области физики. Действует в нашем ВУЗе и комплекс совместных научно-исследовательских лабораторий и области физики, химии, медицины и генной инженерии. Без сомнения, одним из наиболее значимых направлений сотрудничества КФУ РИКЕН является медицина и генная инженерия. Создана совместная лаборатория «Функциональная геномика». Идет активное взаимодействие через Open Lab и виртуальные научно-исследовательские лаборатории, созданные в рамках программы повышения конкурентоспособности КФУ. Так, в рамках этой программы кандидат биологических наук Олег Гусев находится в РИКЕН – в Японии. Он работает в международной лаборатории экстремальные среды и адаптации. В частности, он изучает свойства комара-звонца, который после литургического сна в космосе вновь ожил. Понимание такого свойства организма насекомого позволит будущим космонавтам переносить длительные межпланетные перелеты без ущерба для здоровья. Также сохранить сушеные растения в космосе, чтобы затем взрастить семена на других планетах. В октябре 2015 года был открыт медицинский симуляционный центр в университете Джунтенда в рамках договора между КФУ Рикен и университетом Джунтенда. На сегодняшний день в центре установлено симуляционное оборудование по эндоваскулярным, лапароскопическим и гистероскопическим операциям. Сейчас в центре установлено около 7 тренажеров. Мы привыкли, что новейшие технологии используют из-за рубежа. Здесь же наоборот. Япония заимствует современные технологии у России. К слову, сотрудничество КФУ и Рикен с этого года поднимается на особый уровень. Наконец, в мае 2016 года в ходе визита представителей КФУ и Рикен было подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Таким образом, Коллеги не будут останавливаться на достигнутом. Например, скоро может появиться новый совместный академический юнит КФУ и РИКЕН в области медицины. Такой проект уже находится в разработке. Елизавета Евтефеева, Универньюз. Всемирная сеть продолжает удивлять, какие самые обсуждаемые новости Рунета сегодня расскажет наша традиционная рубрика Веб-Ньюс. 19 декабря эксполицейский в Мертал Тинтаж несколько раз выстрелил в посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова во время выступления дипломата на открытие фотовыставки выставки «Россия глазами турок в Анкаре». Дипломат умер от полученных ран, а нападавший был застрелен. В КФУ собрались ведущие российские и зарубежные эксперты в области исламского права и экономики. Здесь открылась третья международная зимняя школа «Современное исламское право и экономика России». На участие в Казанском конкурсе «Народный Дед Мороз» заявилось 28 команд. Задача каждой из команд было раскрыть и представить свою праздничную программу всего за 5 минут. Пока приближаются долгожданные новогодние праздники, все больше людей начинают задумываться, пить или не пить. Ответ на один из самых актуальных вопросов сегодняшнего дня выясняла Аделя Шамилова.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 Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. На этом у меня все. Как сказала Куко Шанель, чтобы быть незаменимым, нужно все время меняться. Так что, студент, развивайся и учись всегда чему-то новому. Пока-пока.